Пока в Даугапилском центре инноваций продолжаются активные работы по утеплению здания, специалисты заведения в сотрудничестве с Даугапилским университетом реализуют обширную программу неформального непрерывного образования для специалистов в области точных наук, STEM и предпринимательской деятельности. В рамках проекта создания центра инноваций в Далгопилсе, начиная с марта, были проведены онлайн-занятия в Zoom, на которых участвовало почти два десятка школьных преподавателей, обучающих таким дисциплинам, как природоведение, химия, физика, экономика и другим, а также карьерные консультанты и методисты образования. В настоящее время активно ведется работа по реализации программы непрерывного образования для учителей, которую реализует Даугавпилский университет. Эксперты проекта в сотрудничестве с научным центром Тронхейма и ДУ работают над разработкой образовательных и обучающих программ, которые будут реализованы в Даугавпилском центре инноваций. Цель состоит в том, чтобы способствовать развитию знаний и выбора профессии в области STEM. Это включает науку, технологии, инженерию и математику, а также в бизнесе путем разработки и реализации образовательной программ, интерактивных тематических классов и других интерактивных мероприятий для учителей и студентов. Первый курс, состоящий из 8 занятий и 60 академических часов, включал в себя самые разные направления точных наук, на компетенции, ориентированный подход в образовании, а также опыт норвежских партнеров по использованию центров инноваций для развития разнообразных науков у детей. Все это позволит в будущем заметно усилить образовательную базу многих школ и создаст предпосылки для углубленных практических занятий в Далгопилском центре инноваций. Даугавпилский университет в сотрудничестве с международным партнером Тронхеймским научным центром из Норвегии также активные участники этого проекта. В рамках проекта состоятся разные интересные рабочие группы и семинары, как для учащихся, так и для педагогов, поскольку у Даугавпилского университета в обновленном центре инноваций будет своя важная роль – создание и осуществление обучающих программ для преподавателей знаний в и регионе. Важно способствовать развитию инновационных навыков, так как это мотивирует ребят углубляться в науку на уровне высшего образования и заниматься Бизнесом. В настоящий момент завершается первый из четырех блоков обучения, участие в котором приняли не только специалисты образования из Даугупилса, но и из других городов. Помимо таких занятий готовятся и другие активности. Вся программа неформального непрерывного образования должна быть реализована 2023 года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.